Глава 7. На другой день несколько автомобилей с цыганами шумным караваном двигались на гастроли в сторону Москвы. Гастроли слово как нельзя более подходившее к искусству в кавычках перевоплощения цыган, кочующих уже не в кибитках, а на автомобилях от одной ярмарки к другой, от аэропорта к ювелирному магазину. Но если бы кто-то из инспекторов на дороге спросил цель их передвижения, барон, не мешкая, сказал бы «Гастроли?» Достав из кармана удостоверение ответственного работника цыганского ансамбля, приписанного при Сухумской филармонии. У заднего стекла автомобиля Рома всегда возил национальный костюм и красные сапоги, выделяющиеся на фоне «Черной Волги». Марц принадлежал к плащунам высшей касте цыганского сословия. Враждующие с ними цыгане лавари и сервы называют их просто щипачами, то есть отщипывающими свою долю. Щипающий человек делает боль другому всему, всего двумя пальцами. Ворующий точно таким же образом делает боль человеку, обнаружившему пропажу кошелька или других ценностей, из своих карманов или разрезанных сумок. Отсюда их и название. В свое время руки их ловко чистили плащи состоятельных людей. Плащины идут на любое дело, лишь бы сорвать богатый куш. Главный инструмент их ремесла — лезвие, бритва или заточенный особым образом ключ. При поимке лезвие исчезало во рту, Бритва становилась доказательством необходимости заросшего цыгана, а заточенный ключ обычно не замечали в связке других ключей. Лавари – цыгане более низшего сословия, промышляющего на ломке денег. Их часто можно видеть в магазинах или вагонах пассажирского поезда, просящих разменять крупную купюру на мелкую. Когда цыган пересчитывает деньги доверчивых людей мелкую купюру, он ловко прячет часть из нее – а остаток показывает недоумевающему пассажиру, который, извиняюсь, добавляет то, что и составляет процент дохода лаваря. Сервы – низшее сословие, пренебрегаемое плащунами за своего дешевого ремесла, спекуляции, мелкого жульничества, В настоящее время у плащунов рискованным греховным промыслом занимаются их жены. В работу, в кавычках работу, мужчин ходит, задача войти в долевой сговор с работником милиции, дежурящим при магазине или ярмарке, аэропорту или другом объекте. Такой работник называется пастухом, в обязанности которого ходит следить на некотором расстоянии за цыганкой, чистящей карманы и сумки. И если вдруг она погорит, на крики людей подойти арестовать ее. Пострадавшим возвращаются деньги, да еще и с вознаграждением, а арестованная, в кавычках, спустя некоторое время снова добывает греховный хлеб. Чаще всего добытчицы работают на одну руку, объединившись группами. Но если одна из них, прельстившись особо ценной находкой, прячет ее у себя, не признавшись другим, не отдав в общий котел, а позже это выясняется, то их гастроли часто заканчиваются поножовщиной. Семья идет на семью, и в итоге несколько смертей. Но за любой смертью снова будет смерть. Кровная месть семей, годами враждующими между собой. Если еще на свете другой такой народ, столь утопающий в грехах, как цыгане».